Здравствуйте, девчонки и мальчишки, меня зовут Алиса. Сегодня мы поговорим о книгах. Я хочу вам рассказать о наших фантастических рассказах. Здесь есть все, как в современных фильмах. Приключения, дружба, супергерои и так далее. Это книги Александра Волкова, посвященные приключениям в волшебной стране. Александр Волков с легкими изменениями перевел сказку Фрэнка Бауна. Удивительный волшебник из страны Ос. Автор переработал одну книгу несколько раз, и у него получилось впоследствии. Автор написал еще пять книжек про эту сказочную страну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я с самого начала хотела вас познакомить с героями этих книг. А вот это вот страшило волшебное существо. Оно изготовлено из мешка со... из мешка и набитое соломой. И одето в одежду хозяина, который его сделал. На его лице нарисованы глаза. Уши, рот и нос. Они легко смываются. Страшила может перестать видеть, слышать и говорить. Как и легко смыть, так и легко обратно нарисовать. Также он мягкий и легкий. И от этого неуклюжий. В дальнейшем его сделают специальную палку для ходьбы. А в самом конце книги подарят красивую трость. Его суперспособность открывается в конце книги. Если он набить чем-нибудь острым, тогда он будет супер умный. Железный человек. Ой, нет, нет, нет, это другой же. железный дровосек у вас. Железный дровосек. Он полностью изготовлен из железа, и у него есть железный топор, которым он... Сокрушает всех противников на своем пути. Ну и как у любого супергероя, у него есть слабость. Это вода. Если он попадет хоть под маленький дождик. Он заржавеет, но ничего. Если у него есть при себе мастренка, тогда он может себя смазать. И снова стать нормальным, если только не попадется еще один дождь. Я еще хотела добавить, что страшила и железный дровосек уникальны. Им просто не нужна еда. не нужна вода. И не, нужна, и не нужен сон. Лев. Про него даже говорить нечего. Он так царь у, -у, -у. у него, как и у всех, есть слабость. Это... Трусливость. У -у -у -у -у. Ничего, не бойтесь, это только в начало книжки. А потом он станет нормальным, хорошим, настоящим львом. Татошка. Постоянный спутник самого главного персонажа Элли. А Элли обычная девочка, но не обладает никакими суперспособностями. Эта страна разбита на раз, два, три, четыре части. И по каждой части живет по одной волшебнице. Велина, Стелла, Нингема и Бастинда. А еще есть подземное царство, там семь королей, Ну не восемь, не девять, там семь королей. И у них нет там семи частей в одной стране, там одна страна и один замок. И ничего не разбито нигде. А чтобы править, они пьют усыпительную воду. И правят по очереди. А какая же сказка без драконов? И они там есть. Только они в подземном царстве. И там еще есть шестилапые. Они ходят на шести ногах. Поэтому их так прозвали. А сказка-то начинается с Упи. Да не с простого, а с планированного, а способ-то такой удивительный. волшебный. Все начинается со злой волшебницы Генгемы. Генгема сошла с ума и решила погубить весь человеческий род, а всю землю потом заселить лягушками и змеями. Генгема наколдовала огромный волшебный ураган. Но добрая волшебница Велина скоро об этом узнала. Она уменьшила силу урагана. С помощью урагана она подхватила всего лишь один домик. Но она думала, что он пустой. Но там оказалась Элли с Татошкой и со всего размаху кинула его на голову генгемы. и в сметку. Когда все утихло, Элли очнулась, ее нашли местные жители. Появилась добрая волшебница, и она удивилась, видя девочку. Она то была пустой. Элли. Первым делом захотелось вернуться домой. По каким-то причинам э, волшебница ее не смогла вернуть домой. Но прочитала в своей волшебной книге, что Элли надо идти по дороге, вымещенную желтым кирпичом, прийти в изумрудный город и найти там волшебника Гудвина. Но это еще не все. Ей по пути надо найти... Трех существ и помочь выполнить их заветные желания. Надеюсь, я в вас пробудила интерес к этим книгам. Там еще было много приключений, но я вам рассказывать их не буду, потому что уже наступает ночь, и мне пора ложиться спать и слушать новую сказку. Она называется «Урфин и его деревянные солдаты». Не ради рекламы, в Вегасе Сити Холли. Скоро начнется представление. Оно называется Изумрудный город». Там будут всякие окровастые, всякие животные, будут выступать с животными, будут собаки все будут. И я туда пойду. И потом расскажу, как это было. А кто не хочет летать, айда со мной. До свидания, девчонки-мальчишки. Подписывайтесь на мой канал и ставьте палец вверх.